твои гнозные. ну вам благо. всегда быть всегда, всегда <говор> любить, быть любимой, детей растить, коллектив уважать, вообще ничего спасибо, спасибо. сегодня стало хорошо. Здоровой мы, красивой и счастливой, и в это день, и завтра, и всегда. Спасибо. А мы так и мы, получим, да, мы Еще раз. раз. Спасибо. Спасибо. Надежда Алексеевна, что каждый день мы вас на работе видели красивыми, цветущими, и улыбающими. Давай, да. всегда да. Она улыбать не будет, не из тех людей она. А? Я улыбаюсь, что я? Она не из тех людей, чтобы улыбаться, она молодец. Сразу а потом пройдет такая сердита, да? Что? Что? что Так, я же располагаю сейчас баночку цветы поставлю. Ну, ну все, а то у меня можно не А что проходит? Никогда ты столько картошку бросала? Молодой не хватает А, а, не в Молодой не хватает в а? молодая? Давай, а, вон столько остренького, неси сюда, неси. Сюда, сюда, давай. Олесь, я всю не буду, наверное, выливать. Молока нету, да? Слушай, не буду выливать. Молока же нету, наверное. <свистит> Это же для, для Александра, <свистит> да? Александр. да. Вот. Александра. А кто-нибудь а такой женский? А кто-нибудь хочет нет, это не открывается. хорошая, вот, серьезно Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, ну вот это лицензионная карточка, вот сделанная в целлофан. Вот, все, все Надя, сделано. это мы собираем да, только у нас, 6, 6, 6 человек. А седьмой же не имеешь. Ну как же я налию? Валя, а? на, а то что мы можем. Так, О, давай я вот тут-то тут Да, Мы только разберемся, напитки какие? Рассказывай. Так, да. да, кому? Никакой. А вот это все. А то вы Так, кому угодно. Пахахакай первый раз, а потом будем пахахать на лошаду. А не конякай, конякай. А я не знаю, кто тебе, что она, Мне все удобно. Мне все удобно. давайте. Ну еще на Девочки, на, там сюда Вот ты здесь не росла в нём Уходи Где кого være жить, Вот ты как уходи Как и ты Тоже Садись посредине не <сил> <сил> Не, надо посредине. Я соглашаюсь. Салат... Это, это... Я Николай Клипович ну Мне не надо. А нет, это нет? я Оля а а не а Зря. Так, всем налили? Да. Так, Ну что, девочки, подняли дружненько. Вот, поднялась, поднялась, поднялась. Ой, она ну, плохо, плохо. Плохо тебе, давай. Да. Не, подниматься. А а не Это не поднимается. Это я поднялась. Это я поднималась. Не мельца пусть поднимается и все. Чтобы хорошо посмотреть на меня. Друзья, не видели так давно, не видели. Вообще уже. За здоровье. За здоровье, Настя. За здоровье. За здоровье. А где За здоровье, если ну, за тебя надо. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. За счастье, здоровье, радость. Будь здоровья, будь счастья. Главное, здоровье, чтобы было. Да. Остальное, что? Остальное что купить Ой. можно. Остальное купить, да? Уже купила. И две ледроники. Розетки были, две штуки нам дали, чтобы нам было удобно. Потому что нам надо же... Машинку еще она у нас получается там, где нам установили, теперь там раковину и самогонный аппарат поставили, правильно? А, а здесь это самое. Не знаю, там проверяли, В пятницу все вместе, и начальник, и продолжает. и браков пришел, и этот аппарат, э, как называется, ну, скажи, девочка, шик, -шик. Пока не надо, подожди, это ближе дальше, вот регулируй сюда кнопку, вот пробуй, пробуй, пробуй, на, это, на камыш смотри и ближе дальше на камыш, Я на камыш. его не вижу, камыш, ну вот сюда ходит и на землю смотришь Видишь, нет? Хуево что-то его видно